Нет, все просто Динамо в А потом с него спрос будет очень жесткий. Все, он и это прекрасно понимает. Работу колоссальную проделали все инициативные группы. Кто-то жжел, кто-то рисовал, кто-то просто там голос вставлял. У нас самая огромная заворотка. Мы можем так гряпнуть, что люди, вражины с другого сектора должны обосраться. огромные Огромная сила! Вон я их слышал! Я Смотрите дневник фанатов. Настроение, братан! Уроки! Брата. Брата. Кирюх! Почем водка в пятерочке? Время в пути от твоей баррикадной до Таганск. Один-один сзади. Первый! Второй! уже. Зига! Ой! Ой! зига зига Зига-заг! Ой-ой-ой! Пару слов, как тебе весь турнир, как уровень, как организация? я думаю, что отличная. Идея вообще такого турнира. С удовольствием участвую. Второй раз уже. Здесь болельщики все одной команды собрались, так что как бы не назывались они, все, у них у всех одна общая идея. Идея красно-белая. Смотрите, дневник фанат. Все, спасибо тебе большое. Динамо ФНЛ! Динамо ФНЛ. Динамо ФНЛ. Динамо ФНЛ. Динамо ФНЛ. Динамо ФНЛ! Динамо в ФНЛ Динамо в ФНЛ Амир, смотри, по факту сегодня у нас последний домашний матч Максимально да, за что мы можем зацепиться, да, это у нас пятое место Это нормально в нынешней ситуации или же все-таки это ненормально? Не, ну в нынешней ситуации, конечно, нормально Если брать а, высокие материи, естественно, это ненормально Спартак должен бороться только за высокие места Здесь кудрявый товарищ у нас Который Карпин подлечил, подло, подло убирал тренеров, э, воровал на игроках и так далее и тому подобное да? У него открытый чек а у Оленя 6 игроков убрали, одного ты Ему лично сказал, что Дмитрий, если не получится в следующем году а, ни результата, ни игры, тогда мы поддерживать не будем Сейчас надо всемерно поддерживать, потому что мы уже задолбали, нет, 9 тренеров за 10 лет Чехарда, ее надо заканчивать. А потом с него спрос будет очень жесткий. Все, он и это прекрасно понимает. Спасибо. А, все, счастливо. Привет, да. скажи, пожалуйста, свою историю про футболку Акаи, в которой ты на каждом матче, в принципе, участвуешь. Где ну, то ее нашел, где то ее не, купил, кого-то ее отжал. В 98 году подарил папа. Сезон 13-14, когда сказали все в красном, я ее откопал на отристоле. Вот, ну, да, покажи ребятам, что. На антресолях. Класс. ну и сначала в одной красной майке был. вспомнил, что у меня есть такая футболка? Вот до сих пор не хожу. Миш, такой вопрос, смотри, сейчас мы боремся, грубо говоря, за пятое место, да? Для да, нас, в принципе, это ничто, но мы выходим в Еврокубки, да, спустя там определенное количество лет. Пока еще не выходим. Ну, в принципе, если сегодня делаем, да, свое дело, которое должны. Вот, скажи, как ты вообще оцениваешь? Ну, я думаю, Еврокубки для нас отлично отличный повод для ребят съесть европы показать И, на что мы еще способны да. Да. хотелось бы посмотреть что как клуб будет играть в европе тем более mm -hmm. сейчас там довольно интересно по большому счету чтобы там мог сказать ребятам которые только начинают там свое свое там шествие на стадион а то... свою поход на стадион я, да. Понял, да. А не шизить. Но я считаю что надо шизить веселый заряд с задором агрессивный заряд с агрессией все должно быть в меру четко. Так, у нас самая огромная заворотка. Мы можем так грять, что люди с с другого сектора должны обосраться. Я думаю, пятый, это в данный момент по крайней мере лучше. Конечно, хочется, чтобы уже вот, чемпионство. Ну но... мы сколько, сколько мы его ждем, во-первых. То есть уже достаточно долго. Но я думаю, пока что пятый нормально. У нас нет. Слушай, место ниже первого. по сейчас сложилась, да, в принципе нормально. Последнее общение болельщиков, да, актива с командой, повлияло ли как-то на игроков, либо это просто а, перемена стартового состава? Я считаю, что все-таки положительно сказал сам разговор. Изменения, конечно, также, которые Дима Оленьшин сделал, ну, соответственно, конечно, повлекли определенный положительный результат, но при этом я считаю, что все-таки фанатский актив, он все-таки… Повлиял, повлиял. Повлиял, конечно. Мы являемся частью клуба, не неотъем... При этом на будущий сезон нужно будет усилить команду. Это процентов абсолютно. И не знаю. Останется Оленичев, не останется, но трансфер нам таких дел, как усилять, то, чтобы не опозориться. Я да. думаю, учитывая то, какие мы усилия приложили в последние месяцы, забрав опять же 9 очков, надо ему просто рвать дерево, народ пришло очень много. Но мы соскучились по Еврокубкам, для меня нормально. Конечно, хоть чего-то, какой-то праздник, хочется поездить, потусоваться со Спартаком, но и морально, выше локомотива, хочется... Какое-то терби московское мы выиграли. Я считаю, что тренер футбольного клуба «Спартак», который находится под микроскопом, и каждый его поступок будет обсуждаться, будет рассматриваться, будет как-то оцениваться. Я думаю, что Дима Оленьщик не должен был так делать. Не нужно, тем более подходить к ряпке, там приветствовать. Позвони, приехай, поздравь, все что угодно, но публично этого делать не надо. Значит, ты тренер «Спартака», есть одна команда «Спартак» и все. Только Россия, только «Спартак», тема закрыта. Да, -да, да Три матча на ноль, три, ну, три матча, 9 очков. Это влияние болельщиков, либо тренерские представители Оленчева. Я считаю, что это однозначно и влияние болельщиков. Не считаться с фанатами «Спартака» невозможно. Это огромная сила. Он, я их слышу. Я горжусь этим, ребята. Спасибо что они есть, это однозначно их заслуга. Спасибо, он тоже за удачным сегодня. сегодня. Если исходить как бы из всего сезона, да, то это не самый плохой результат. Европа, это очень важно, потому что, может быть, под Европу мы наберем более сильный состав и приедут люди, которые готовы не только играть например, в России, но и играть и. В Еврокупке очень важная вещь, и влияние болельщиков действительно оказалось очень большое, потому что, наверное, она заставила задуматься непосредственно игроков о том, где они играют, в какой клуб они играют. Но не с каждого места все-таки, а с выходом э, команды наконец-то еврокурки, все-таки каждое место ⁇ это не наше место, наше место... Кроме первого, у нас нет никакого другого. Будем гнать дальше, команду вперед, если надо, будем подстегивать. Вот как был разговор там, или у нас были индивидуальные беседы, там, не афишированные, широкие. Где-то постучали до кого-то, до кого-то нет, Но, слава богу, под конец сезона они разогнались. Работу колоссально проделали все инициативные группы. Кто-то жег, кто-то рисовал, кто-то просто там голос составлял, да, то есть общая заслуга всей трибуны колоссальная. Какие то можешь перформансы выделить, Валеру? Вот, последние, а, например, да, вот помимо э, Вопрос, конечно, в лоб. Э, я бы отметил, наверное, перформанс э, «Друж, дружбы Старины Звезды. Э, юб, юбилейный наш, считаем. И второй, наверное, вспомнить можно последний. Это с детского мы с фанатом, где мы привели цитату детского, э, что со спорта, с фанатами нельзя считаться, да, не считаться, с да, удиснили да, нельзя. Но, возможно, даже это. Могло, они прислушались и мы видим результат на табло, в таблице В очередь не бояться, приходите, отдавать свой голос здесь Если есть какие-то предложения, писатели, пишите, подходите к заводящим Мы всегда открыты диалоги. Если у кого-то какие-то есть идеи, начиная там, от маленького флажка и качать большим перформансом, Подходите, мы с Машей, всегда открыты С Еврокубками надеюсь в будущем сезоне зажжем и займем первое место В сезоне две медали, уже есть Все, братья, давай. удачи! По сути, задача поставленная практически выполнена, да. К сожалению, это не то место все-таки, которое «Спартак» должен занимать, да, потому что «Спартак» всегда должен играть в Европубке, потому что «Спартак» — это самый великий клуб в России, и не только в России. Мы просто занимались, честно говоря, херней, да, и вот только под конец, когда уже, как говорится, петух в жопу клюнул, да, мы почему-то начали играть. Спасибо огромное всем, кто этот сезон был с нами, кто приходил на север, на фанатку, поддерживали команду. В этом году на самом деле сделали большой прорыв в качестве визу визуальной поддержки. Да. В течение всего сезона радовали масштабными перформансами. Их было немало. Были поздравления нашим конторам. Вот. Фратрия 10 лет. Фратрия 10 лет отметил, В этом году был грандиозный перформанс, была отличная пер-шоу. Огромное спасибо всем, кто нам помогал на протяжении сезона. В следующем году будем обязательно радовать вас еще более крутой, более масштабной поддержкой.